Призрачно все В этом мире Бушующем Есть только мир Вечный покой, сердце вряд ли обрадует, вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только мир ослепительный. Счастье дано Повстречатель беду еще Есть только мир Прошлый и будущим Именно он Называется жизнь жизнь Зрачно все в этом мире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 Называется ⁇ Жизнь ⁇